Добрый вечер! Всем здравствуйте! Я рада вас всех приветствовать. Я, как всегда, рада вас всех приветствовать. И у нас сегодня очень интересная трансляция будет, но я думаю, материал очень ценный и, может быть, нас будет сегодня не так много. Мы проработаем все, что я хочу вам рассказать, и действительно материал будет очень-очень ценным для вас в первую очередь. Почему? Потому что у нас очень-очень магическое время, которое наступает буквально через 2-3 дня. Итак, поговорим о том, что у нас происходит. Ну, как, наверное, многие уже знают, что в году есть несколько ключевых периодов. И так называемое колесо года, оно проходит несколько значимых ключевых точек. И самое, наверное, интересное, ну, они все очень интересные, но важная точка, это которая... Наступает 1 мая так называемый праздник Бельтайн Это праздник в народе еще называют вальпургиевой ночью. Они практически один переходят в другого. И вальпургиевая ночь у нас начинается, соответственно, 30 апреля и плавно перетекает в билтайм. Я кое-что буду рассказывать, это будет для вас очень интересно, возможно, что-то вы уже где-то читали. И, насколько вы все знаете, в ночь, это ночь, когда проявляется возможность предсказывать будущее, проводить ритуалы на исполнение желаний и любовные ритуалы. Почему? Потому что в эту ночь молодые девушки и ребята разжигали костры, прыгали через костры и уединялись на всю ночь для того, чтобы, предаваться своим любовным сладостям. Это в тот момент считалось совершенно незазорным, даже наоборот, это очень приветствовалось. Поэтому один из ритуалов, который я буду давать, это будет ритуал, посвященный любовной магии, и любовным взаимоотношениям, но это не единственный ритуал. Сегодня будет огромное количество ритуалов, потому что я обожаю май. Это мой самый любимый месяц в году, и я очень много буду сегодня вам рассказывать, поэтому набираемся терпения, не забываем ставить лайки, кто ко мне присоединяется, и внимательно слушаем. Вальпургиева ночь – это очень таинственное, я бы сказала, магическое время, и в это время... Мир, пространство слышит нас, потому что все обретает чудотворную силу, а небо оно нас слышит. И в эту ночь с 30 апреля на 1 мая нас ожидает одна из важнейших вех, как я уже сказала, Бильтайн. Это день, когда знаменуется начало лета. И это праздник, который находится, ну, если брать, так скажем, календарно в оппозиции к Хэллоуину. Хэллоуин – это начало зимы, если брать эм, э, посезонно, да. И Вальпургиева ночь или Бельтайм, как его называется, это время начала весны, да, теплых, жарких летних дней. Поэтому, поскольку Хэллоуин начинает время наступления холода, то сейчас мы запускаем другую противоположную энергию. И эти два цикла, они называются по-разному. Период от Бельтайна, от лета до осени, до Самайна, который у нас происходит, соответственно, в 31 октября это период большого солнца, так называемого. А период от Самайна до Бельтайна — это малое солнце. И вы, наверное, знаете, что я очень люблю кельтскую традицию, вообще очень много скандинавской мифологии. Вообще традицию севера очень уважаю. И под Новый год, если кто со мной давно на канале, знаете, что я делюсь очень интересными ритуалами, которые ну, не все астрологи, в частности, дают. И вообще это как бы такая уникальная возможность, где можно заряжаться от эфира. Бельтайн как таковой – это праздник весны, праздник солнца, праздник сознательной победы света над тьмой. И как бы так повелось то, что в средневековой традиции христианской великоязыческого времени празднество Бельтайна был ну, во многом искусственно привязан к дню такой бесовской силы. И язычество было принято называть таким бесовским праздником, да, который, ну и как мы сегодня знаем, оброс такой очень большой, сильный ну, какой-то мифологии, может быть, да, признанным призванным, так скажем, к разгулу нечисти, да, его как бы ассоциируется этим временем. На самом деле все не совсем так, потому что. Это период, который называется Шабаш, да, и шабуш мы знаем, что это шабуш ведьм Но это Шабаш, который устраивался в Альпургиевую ночь, он представлял собой праздник. Это был праздник плодородия, праздник любви и праздник поклонения юным солнечным божествам. Но, тем не менее, это очень магическое время, но по-прежнему не утратила свою силу, еще больше ее, наверное, обрело на все время. И есть определенные традиции, определенные, скажем, ну, как бы обряды, да, подготовка к этому таинству. Обычно этот бельтайн празднуется 12 дней так же, как и Новый год, это все, в общем, такие очень магические периоды, но мы не будем сейчас говорить, потому что каждый день он имеет свою особенность. Мы поговорим про саму ночь, про этот день, про этот, ну, скажем, этот период с 30 апреля на 1 мая. Что важно? Я дам рекомендации, что нужно в это время обязательно делать. Во-первых, Следующее правила, которые имеет смысл придерживаться. Постарайтесь, пожалуйста, избежать употребления алкоголя. Я вам очень это советую. Постарайтесь держать пост. но ну, по крайней мере, исключите животную пищу, потому что это будет очищать ваше тонкое тело, и вы сможете все загаданные желания, в том числе, если вы будете использовать ритуалистику, в большей степени получить в реализацию. И если есть... Ну, как бы такая правильная привычка, обязательное омовение, да, оно должно э, проходить с, с очистительной молитвой. Поскольку это не только ночь колдовства и желание как таковое, но и предвкушение летнего тепла, этот праздник плодородия, ну, он, в общем-то, закладывает возможность развития, да, то есть взращивания плодов и тех желаний и надежд, которые мы можем в общем -то, просить у божеств. Сны, как правило, в этот период, они очень вещи, особенно с 30 на 1 мая. Те, кто будут спать, имеют в виду, что нужно прислушаться и обратить внимание на то, что вы будете в эту ночь просматривать. Ну и, естественно, известно, что все травы, все растения также в эту ночь обладают очень большой магией. Рекомендую те, кто уже у кого процвели посевы, можно найти для себя определенный оберег. И это будет ваш оберег на весь наступающий год в вашей жизни. Для любовных каких-то ритуалов любви, лучше всего делать какое-то цветоч... цветущее растение широко листным соцветием. Это будет очень способствовать плодородию и развитию энергии. И как э, мы все знаем, май — это рассвет сил, э, месяц такого сладострастия, да, месяц, э, ну можно так сказать, это пятый месяц. Да. это месяц является символом даже брака, хоть и считается, что кто в мае женится, они маются всю жизнь. Не совсем так, это не совсем верно, потому что число пять в оккультизме, оно символизирует, ну, как бы, само по себе планету Меркурий, да, и во всех характеристиках это означает, что могут просто проявляться какие-то неподвижные, непостоянные и прочие качества. Вот именно из-за этого говорят, что, жени, женившись в мае, будешь маять. На самом деле это месяц, когда люди очень приближаются друг к другу, очень объединяются, да? то есть, вот, как я уже сказала, такой период очень сладострастный. А, майское дерево, есть еще такое а, ритуал в ночи, но ну, я не буду сейчас на него уходить, я чуть попозже расскажу про а, возможность провести дома ритуалы, которые буду рассказывать. Итак, а, цвета, которые будут нужны нам для ритуалов, я их сейчас тоже не буду перечислять, я их выложу потом под видео, все будут с небольшими комментариями, что какой цвет символизирует, чтобы вы уже могли наряжать свое майское дерево, так называемое, о котором буду рассказывать, цветок изобилия, в своем доме. Уже, соответственно, с той символикой, о которой пойдет речь. Итак, еще хочется добавить, что в эту ночь у нас еще и мир ислама будет тоже отмечать свой праздник. Называется он Лилят Аль-Кадр. Да, это ночь вершения судеб, как таковая. Ну, я думаю, вы все согласитесь, что очень-очень такое потрясающее совпадение, да, вот именно таких многогранных религий в одном периоде жизни, и все это дает нам такую большую силу. И поскольку мусульмане в эту ночь они э, на восходе Солнца тоже загадывают желания, да, обязательно это должно быть светлое желание, светлое желание, которое они отправляют в воздух да, и обращаются к высшим силам. Ну, что таким образом и нам мешает присоединиться к ним в такой очень, ну, я считаю, светлый день, несмотря ни на что. Из практик, которые я буду давать, я буду давать много ритуалов, как я уже говорила, на все сферы жизни. Они все будут обязательно несложными. Я стараюсь всегда для вас подбирать энергетически подходящие под все периоды, которые происходят у нас, чтобы ритуал был совместим с планетарными, с космическими ритмами. Меня часто спрашивают: можно ли делать на следующее полнолуние, новолуние, те или иные ритуалы. Нет, друзья. Все ритуалы я подбираю индивидуально под каждый цикл и Луны, и других планет. Поэтому не стоит самодеятельности, магия не любит шуток. Делаем ровно так, как я рассказываю. Ну и как вы все, дорогие мои, знаете, что для того, чтобы все эти ритуалы у вас обязательно работали, они будут у вас работать только в том случае, если вы, мои дорогие, научитесь соблюдать энергобаланс в своей жизни. Я думаю, вы догадываетесь, о чем я сейчас говорю, да, и это в данном случае нужно уметь принимать подарки, отдавая хоть что-то взамен э, сразу, чтобы вам э, ну, ставился плюсик за ваше осознанное отношение к дарам этого мира. Э, я ну сейчас, поскольку магические вещи буду рассказывать, я призываю вас к этому обмену заранее, потому что э, воспользоваться всем, что будет дальше — можно будет только в том случае, если вы будете соблюдать энергобаланс в своей, в первую очередь, жизни». Итак, а те из вас, кто захочет реализацию желания, которое будет в этот период загадываться, да, вы можете под этим видео, под ним, уже написать свое желание в настоящем времени но с просьбой, что оно уже исполняется очень-очень скоро. Да. У меня скоро там появится любимый мужчина, я скоро там буду владельцей чего-чего. Да. Вот Вы знаете, как правильно загадывать желание, я уже Рассказывала. И это, в общем-то, поможет вам еще более усилить. Итак, дорогие мои, начну с любовного ритуала. Он у нас связан будет со стихией огня, потому что, как я уже говорила, в эту ночь люди идут прыгать через костры и таким образом, соответственно, заряжают эту энергию. Я, кстати, хочу сказать, что все, что я даю здесь, оно имеет определенную защиту, да? и негатив или что-то будет, если происходить, я вас очень прошу, не обращайте внимания на комментарии и прочие какие-то, ну, энергетические взбои, это вообще не должно к вам никакого отношения иметь, тем более ко мне, и я как бы просто всегда оговариваюсь на эту тему, чтобы у людей не возникало страха, да? я даю абсолютно то, что безопасно и экологично. Теперь поехали. Любовный ритуал, начнем с него. Значит, берете красную свечку, пишите на ней ваше имя. Садитесь лицом на юг, это важно, зажигайте свечу. После этого обращайтесь к духу огня со следующими словами. Огонь, своим жаром со мной поделись. Жар страсти в моей душе разгорись. Пускай все свершится по воле моей, Тем, что прошу, одари поскорей. После этого садитесь перед свечкой и следите за пламенем огня. Ну, несколько минут достаточно будет, не надо будет дожидаться, чтобы она прогорела, и минут через 5-10 условно произносите следующие слова, которые закрепляют ваше намерение. «Страсть разгорается внутри». И извне. Огонь страсти пылает во мне. Я справлюсь легко с делом любым, все подластно силам моим. Пусть ко мне придет долгожданная любовь. Если вы вдруг долгое время в ссоре с вашим любимым человеком и хотите, чтобы он вернулся, да, ну как бы вот восстановить вашу гармонию в ваших отношениях, можно в эту ночь разбить тарелку. И со словами можно сделать, что «тебя, тарелка, разбиваю, свою любовь к себе возвращаю». Это тоже такая очень сильная энергия, которую вы запускаете и просите высшие силы. И э, осколки, которые у вас останутся в, это, в этом ритуале, все, кстати, делается с полуночи до рассвета. Вот все это проводится в ночное время, начиная с 12 часов. И осколки, которые у вас останутся после ритуала, закопать э, до рассвета обязательно со словами ⁇ Тебя зарываю, любовь возвращаю ⁇ это все, что касается любовных отношений. Кстати, как я уже говорила, не забывайте о страстной стороне праздника, да, потому что эта ночь, она очень магическая, и для любящих сердец идет очень большое пробуждение жизненных сил, и любовная, соответственно, сфера, она будет очень укрепляться в эту ночь. Если у вас есть партнер, то заниматься любовью в это время, в эту ночь очень-очень хорошо, потому что энергетика этого праздника, она только лишь укрепит ваши отношения, для дальнейших отношений в лучшую сторону. Следующий ритуал у нас будет посвящен теме бизнеса. У каждой фирмы есть своя печать, свои какие-то регалии, да, какие-то документы. Вот все, что у вас ну, есть такого юридического порядка, это все нужно периодически, в принципе, очищать, да, потому что это тоже несет свою энергетику, и, естественно, нужно заряжать положительной энергией. В данном случае вам поможет сухой зверобой он будет вашим проводником, и в эту ночь берете документы, подержите их над дымом зверобоя и прочитайте следующие слова. Сохрани, обращайтесь к вашему Игрегору, да, если это Иисус, то и христиане обращаются к Иисусу, если это Аллах, то, ну, соответственно, каждый к своему религи религиозному, к своей конфессии, да, обратившись, читает. Сохрани, я буду говорить в православном Игрегоре, поэтому мне просто понятнее ближе. Сохрани, Господи, помилуй меня, и называйте свое имя, если вы вам удобно называть себя рабом, называется рабом Божиим, если вам этого не нравится, не обязательно произносить, просто имя и, и Грегор вас уже принимает, в делах договорных, переговорных, торговых и во всяких предприятиях. И закрепляете своей религиозной фиксирующей фразы В христианстве это «Аминь». Три раза произносите «Аминь, аминь, аминь». Я не буду как бы, сейчас по всем религиям проходиться, просто говорю по каждой конфессии, вы смотрите то, что, ну, как, вам, как вам диктует ваш -то эгрегор. Следующий у нас ритуал будет касаться процветания. Еще один ритуал, и это будет тот цветок, о котором я говорила. Это ну, ночь, в которую нужно подготовиться заранее, да, и вы к этому моменту желательно приобретите цветок, который у вас будет символизировать, ну, во-первых, определенным образом защитную энергию в вашем пространстве проводить, ну и, соответственно, он будет являться цветком плодородия, изобилия. Очень хорошо для этого ритуала подходит фиал или орхидея как современная сейчас в общем традиция нам позволяет орхидею очень прекрасно главное чтобы этот цветок он был в принципе цветущий да? можно не привязываться к этим рекомендациям но это как один из вариантов очень удачный на ночь его поставьте на подоконник в своей спальне предварительно обязательно ему расскажите обо всех своих каких-то проблемах, сложностях, трудностях, да, все, что вам, ну, нужно или предстоит преодолеть, например, у вас планируется ремонт, да, или у вас, например, нехватка денег, да, и вам нужно, ну, или, может быть, попросить желание на что-то, чтобы вот оно у вас отсутствует, чтобы вам помогли в его реализации, да. если у вас, допустим, вы одиноки, тоже можно обратиться к этому цветочку и о своих всех тревогах и печалях поделиться с ним да я не буду сейчас перечислять они каждому известны свои вы в общем-то об этом делитесь и после того как вы выговоритесь ложитесь спать ложитесь отдыхать, и э, далее с утра, начиная э, в течение месяца, э, если это маленький какой-то цветочек, то 5 чайных ложек воды заливается каждый день. Если это какой-то более большой цветок, да, катка большая, то э, льете в эту катку 5 столовых ложек водички, Потому что 5 – это число мая, число этого месяца и, ну, и число отличника, да, потому что вы хотите стать лучше. И, собственно, все это делается в течение месяца и смотрите за развитием, как цветок будет себя вести. Если у него пойдет улучшение, если он начнет становиться еще более краше, еще более ну, как бы привлекательным, да, набираться сил, это очень хороший знак. Это говорит о том, что ваши дела – и то, что вы попросили, уйдет из вашей жизни негативное, да, и очень скоро поменяется в лучшую сторону ваше ну, пожелание, которое вы просили, оно начнет трансформироваться таким образом. Если же цветок себя будет вести наоборот, очень болезненно, очень нехорошо, ну это, естественно, первый сигнал о том, что вы, в принципе, что-то в своей жизни делается не так. Это ну, разговор с вами высших сил. Они вам тем самым показывают, что помощь вам всегда возможна, но вы должны научиться помочь себе сами и задуматься о том, что же такого вы делаете, в связи с чем в вашей жизни такие неприятности возникают. Иногда нужно подумать о себе, потому что мы сами иногда творим свою реальность, и проблемы, которые в ней происходят, они происходят, потому что мы сами их создаем. А, вот, собственно, такой Важный, наверное, ритуал, который нужно обязательно для себя постараться хотя бы отследить. Да, здесь много ритуалов, которые очень такие действенные, полезные. И дополню я эту, наверное, магию этой ночи таким очень нужным ритуалом, как очищение. Очищение своего жилища, и оно проводится еще проще, чем все остальные ритуалы. Вы берете для этого этого свечку вам нужно обойти свой дом не по часовой, а против часовой стрелки. Вы идете против часовой, и зажженная церковная свеча, сверху церковная, должна быть или какая-то некоммерческая, ну, не да, то есть не, не, не цветная какая-нибудь, да, лучше всего восковая и церковная. зажженная свечой вокруг дома, против часовой стрелки, вы проходите и говорите следующие фразы. Это очистительный ритуал, он как бы позволяет ну, попросить нечистые силы покинуть ваше помещение и перестать устраивать раздоры и провокации в вашей жизни. Именем Вальпургии, именем святой Вальпургии я заклинаю. Заговор на защиту жилья сейчас читаю. Пусть мой дом процветает, радость и счастье его не покидает. Богатство с нем произрастает, а все лихое за порог уйдет и жилище мое оставит. Истинно, да будет так. Вот с этими словами вы по вашему жилищу и очищаете. Достаточно одного круга, но медленно, да, это не должно быть на бегу, вы должны просить, вы должны обзывать, это, это ритуалы, они делаются последовательно, в спокойном состоянии, не на бегу, очень, очень ну, аккуратно, да, это очень важно. И э, поскольку магией в эту ночь у нас пронизано абсолютно все, э, можно творить любые практики, ритуалы. Я всегда за э, осознание потому что мы иногда, не будучи магами, сами творим такие вещи в жизни, которые не понимаем, почему происходят. Поэтому будьте крайне внимательны к тем вещам, которые вы сами делаете, даже неосознанно, особенно неосознанно. Если все практики, которые сегодня вы услышали, у вас отозвались, делайте их смело. Я еще раз повторю, что они не не тут никакого тяжелого и негативного и темного, уж тем более под собой контекста, они абсолютно на, на, направлены на вашу э, гармонизацию да, и выстраивание того, чего в вашей жизни не достает. Если что-то почистить нужно, в эту ночь чистится все э, в разы быстрее и мощнее. Результат, как правило, не за несколько минуточек. Всех обнимаю, всем доброй ночи, пока.